Да, ну что, друзья, пора поговорить о любви. О любви, э, вот моя любовь, это Мюнхенские колбаски. Я не знаю, как у вас, но э, вот я делал их уже, у нас на канале они есть, но сейчас я хочу сделать их вот так, как мне нравится. Не так, как положено делать, чтобы у вас оно получалось, да. Сразу предупрежу, ребят, может у вас не получится. Почему? Потому что я добавлю много жира и много воды. Мне так нравится. Вы, конечно, можете делать, как вам захочется в старом ролике как я об этом раньше говорил но сегодня мы будем говорить про то как сделать вкусные сочные лопающиеся вот э, колбаски белые которые прям м -м -м, кусаешь их они такие пфф, взрываются да и еще перед тем как укусить окунаешь вот в эту классную горчичку да которая мы ролики параллельно снимаем про них обалденная горчица дижонская и икеевская так что так, стандартная у нас рецептура, на мастер-классах мы их уже отработали там десятки раз, и всегда это нравится. Значит, берем свиную лопатку пополам со свиной грудинкой, ну, может быть, свиная грудиночка, неважно. Но здесь вот, ну, в общем, чтобы жира у вас было примерно 40%. 40% жира. Воды 30-40% оптимально. То есть идеальная рецептура какая у нас? 600 граммов нежирного мяса, 400 граммов жира. И 300 граммов воды сверхрецептуры. Кило триста у вас будет фарш, да? Это будет дешево, это будет вкусно, это будет обалденно. И еще, учитывая мою любовь к, мю к мюнхенским колбаскам, да, вайсфорсты, я сделал, собрал новую смесь для белых колбасок версия 2.2.0. Вот, пересобрал ее. Почему? Потому что, ну, мне там, вот в старой версии, она была не нашего производства, мне там не нравилось 42% петрушки. Ну вот, не нравилось. Ну ладно, сорок. Вот. Ну зачем там столько петрушки? Я не понимаю. Вот. А здесь она более дорогая получилась, зато она более вкусная. Петрушка, белый э, перец, лемонграсс, это лимонная сорга, да, те, кто знает, И те, кто знает про лемонграсс, обычно знают об очень сильном антиокислительном эффекте именно этого продукта. Да? Именно, именно лемонграсс, лимонного сорга. Дальше. Имбирь, лук, кориандр, корица, корка лимона, экстракт дрожжей и глюкоза. Ну, глюкоза, потому что глюкоза. Вот. Попробуем с ней сделать. Но ну, я уже пробовал, поверьте, это очень вкусно. Все, рецептура вот наипростейшая. Вот прям вот вообще прям вот для, для начинающих. Вот для начинающих, наверное, проще не придумаешь. Тебе нужен блендер. Блендер классный рекомендую, купил на авито за 4000 рублей ищите такое же, что вам нужно, такая штука какой бы блендер у меня не был, либо кутер, которых в прошлых роликах итальянский кутер называется кутер, но на самом деле тоже блендер за новый там тысяч 50 стоит, я его купил тоже на авито там тысяч за 7 вот, либо у меня китайский, который гастрорак-геймлюкс-что там, куча названий либо вот этот, в них все равно влезает 1 килограмм Поэтому зачем платить больше, если ты все равно за раз один килограмм делаешь, ну там полтора килограмма вместе с водой, если, да, максимум. Зачем платить больше? Выбираем вариант, и он работает. Вот, можно погружным, но, скорее всего, не получится. Ну, попробовать можно, но лучше, конечно, вот так. Все. Сырья один килограмм. Угу. У меня будет несколько замесов. Соль, естественно, поваренная. И все остальное будет строго по рецептуре. Набьем это в свиную свину череву 34-36, да, 34 -36. Добавим фосфата, потому что с 35 воды мало что может удержать, да, в этом мясе, и все. мясо вы видели, что я из чего делаю? Мясо подмороженное, я вчера купил его замороженным, потом положил, вот его просто в холодильник положил, размораживаться в холодильник, а, оно отмерзло, но, но не до конца. Видите, она еще твердая осталась. Вот, я его распустил на мясорубке, мясорубка, конечно, немножко плакала при этом. Вот, и тут же за, за вот за пять минут у меня будут готовы сосиски. Еще в духовку кинул или, или в кастрюлечку, и все. А, то есть делать ваши мюнхенские колбаски вам придется два часа. Вот тяжело это или нет? Из них всего лишь э, полчаса потратите на смешивание и набивку. Все остальное это варка. Все, все будет готово. Так, это есть фосфат, и она будет у вас сочная, она будет у вас полезная, потому что ничего не полезного там нет. Фосфат, можно сказать, что он не полезный, но если ты не знаешь, что фосфат в твоей жизни тебя окружает вообще везде. И в плавальном сырке, в плавленом сырке этого фосфата в 3-5 раз больше, чем в колбасе. Ну ты же об этом не паришься, ты же делаешь себе на завтрак бутерброд с этим плавленным фосфатом. Поэтому зачем тебе париться про колбасу, в которой в 3-5 раз меньше этого фосфата, да? Ну, ну, ну про любовь я готов говорить много. <сORENCIO> <сORENCIO> Ребят, забыл, так не надо делать. Почему? Если я сейчас насыплю все вместе с зеленью, то зелень размолотится в пыль, да? А я хочу, чтобы она выпирала на, на, на рисунке. Поэтому все-таки перевзвешу соль отдельно. Ну, придется высыпать. Что делать? Жалко. Соль поваренная. Соль, фосфат сначала, а вот специи в конце. Ну, где-то минуты за полторы до конца измельчения. Для того, чтобы просто не разбились в пыль, чтобы они были на рисунке текстурно. Все. Все, поехали. Но осталось самое интересное, термообработка, да. Давайте, ну их сосисок, сарделек наших много, да, колбасок мюнхенских. Давайте я сделаю два формата, один классический в вареное в воде, да, при 70 градусах, даже может быть 73. Они будут медленно нагреваться, не в кипятке однозначно, только не в кипятке, даже не 80 наши, да? Если вы смотрите ролики немецкие, вы увидите, что там 70 градусов, классическая технология. Вот, часть в воде, а часть, сколько влезет в духовку. Ну, там поставлю 80, но теплопроводность воды и воздуха, она разная, да, поэтому на 80 на воздухе тоже будет хорошо. Для чего я делаю так, чтобы у меня в духовке обсушенная сарделька, ну, по сути сарделька, да, она кнакла. она взрывается, да. Здесь, конечно, вареная вареной не бывает, она не кнакает, но есть фишка, можно добавить немножко лимонного сока. Она чуть-чуть, он истончит оболочку, и она будет тоненькой-тоненькой, ну, совсем незаметная. Вот как-то так, план такой. Увидимся завтра на дегустации. Друзья, новогодний розыгрыш на нашем канале. Последний в этом году, декабрьский. Для участников, подписчиков нашего канала... Условия простые. Нужно быть подписанным на наш канал, естественно. Нужно поставить лайк э, этому ролику на ютубе. Э, ну и нужно прокомментировать, да? Для чего мы это хотим сделать? Для того, чтобы э, как можно больше людей увидели наш ролик про мюркинские колбаски. Призы. Самое интересное. Призы прям новогодние, стоящие. Сейчас покажу. Значит, э, приз будет состоять из двух частей. Э, в первой части будет одна из этих книг. И вторая часть. Три смеси специй для кулинарии. Что конкретно, сейчас вам расскажу. Первый приз. Наша легенда советская. нарком Наркомпищепром 1938 года, который многие считают ГОСТом, но это не ГОСТ. Это сборник иллюстрированных рецептов наркомпищепрома. Вот такая у нас есть надпись. Этот альбом переизден по заказу школы колбасников «Ем колбаски». С уважением к авторам и надеждой на возрождение традиции домашнего изготовления мясопродуктов в современной России. Это правда. <смех> а, так, ну, что внутри? Всем интересно, да? Ну, вот такая шахматная, да? Глазированная шахматная. Шикарная вещь. А, глазированная высшего сорта елочка. Вы знаете, я этих технологов знаю. Классическая мартаделла, мартаделла. Вот, Ну, в общем, все эти рецепты, которые до нас сейчас дошли, конечно, они госток до нас не дошли, в большей своей части. Но вот здесь можно посмотреть как бы в, рестро, в ретроспективе. Мясной хлеб, почему нет? Вот, а, варианты, да, вы видите. Это классика, тут, естественно, все еще с селитрой. Сами разберетесь, <свят> мы селитр сейчас не используем. А, ну, как сами знаете, мы селитру заменяем нитритной солью, да? Ну, теперь, потому что паровозы уже не ездят по дорогам, ездят стрижи, ласточки и э, наши классные скоростные поезда. Дальше, еще одна легенда, немецкая теперь легенда. Герхард Фейнер. Многие, наверное, его знают. Те, кто не знает, я очень рекомендую познакомиться. Я с ней познакомился еще в 2002 году, когда приехал в Москву, э, устроился на фирму. Э, и как раз мы ездили в Польшу на обучение. И, и тот поляк на него ссылался еще. Вот наш топ-технолог, который меня обучал в Варшаве. Он на него ссылался. Биохимия. Способы рецепта, технологические процессы, рассолы, способ даже вращения. Вы знаете, да, что если ты вращаешь рассол в одну сторону, он становится слонее а в другую сторону а, менее соленый. Знаете, да? Справа налево он слонее, а слева направо менее соленый, да? Никто ну, не знает, никто не знает, но ну, это шутка на самом деле. Мясное сырье, добавки материала, аминокислоты, биохимия мяса, созревание нежности свежего мяса, формирование нежности свежего мяса. Всякие наши пороки, о которых многие говорят, но мало кто знает их параметры. Да? ПСЕ, ДФД, НОРМ, РСЕ. В общем, все эти пороки, которые до убойного и после убойного содержания. Да? Всякие пищевые добавки, для чего они как нужны. Да? Цвет, цвет, как сохранить, как, как упаковать. И всякие там даже замены тут написаны. Фу, какой ужас. Так, э вареные колбасы изделий разных стран. Филиппинские, южноафриканские, малазийские, всякие разные колбасы. Вот. В общем, интересная вещь, интересная книга, и э она уже много раз переиздавалась, насколько я знаю, раз три или четыре точно в России переиздавалась. Ребят, эта книга для тех, кому не хватает теории. Очень рекомендую в собственной библиотеке. Прям. Практически, практически как Библия. Фейнер. Мясные продукты. Вот эта толстенная, огромная книга, она наполнена знаниями. Знания э, немножко не советские. Там другая школа. И от этого она становится еще интереснее. Лично мне, как технологу, да, с 25-летним стажем, она становится еще интереснее. И третий приз. Генрик Кайм. Немецкая практика. Разделка, дефекты продуктов, производство местных изделий, колбасы, сосиски, рулет, рулеты, да? кам что он написал? Я вам тут даже вот закладочки сделал. Вот смотрите, ну давайте по первой закладочке. Э -э как способы научной основы посола. Всякие там нитраты, нитриты, как работают, соотношение даже мяса с рассолом, видите? Крепость в градусах боме или в процентах все это считается. Как он мутнеет, почему портится рассол, да? Как колоть окорок для того, чтобы он полностью и хорошо просолился, да? Вот, дальше. Кому-то интересно, будут дефекты сырокопченых колбас. Все дефекты разобраны, все причины обозначены. Вот здесь вот жесткая консистенция, тягучие пустоты трещины, вкус дефективный всякий. Тут они даже таблицы собраны. Вот этой вот э, я пользуюсь. Э, всякие причины. PH, например, что, почему у тебя потрескался э, фарш. Да? Вот, даже салаты какие тут есть. Ну, в общем, всякое, всякое разное. А, консервирование. Кстати, многие интересуются, как законсервировать сосиски? Пожалуйста. Вся основа автоклавы. Все, э, все графики, все формулы э, стерилизации тоже есть. Ребят, в общем, вот эти книги, они у нас сейчас появляются, вот буквально, э, ну мы, мы снимаем загодя, естественно, да. А, к, к моменту выхода этого ролика эти книги будут у меня в Ростове. Первый приз войдут. Смесь для пельменей. Вот классическая, вот та, которая все помнят, ну, многие из нас помнят, какая она должна быть, да. А, дальше. Смесь Приправ для сельди пряного посола. Я недавно в инстаграме у нас там э, публиковал э, способ посола, да? Ролик тоже есть про селедку пряного посола. И по отзывам в инстаграме народ пробует и пишет, блин, это та самая, вот я ее в детстве ел, ту самую пряного посола. Вот это она проверена, поверьте. Так, и э, перец прайм. Перец прайм это, по сути, обычный наш, ну как, просто черный перец, но не просто черный перец, а черный перец, отсеянный, самой максимальной плотности, самая крупная ядрышка, да, отсеянный на 5-миллиметровом сити мы сделали его еще крупнее. Ну, так, выкинули мелочи, оставили, да, самое то, что нужно. И у тебя автоматически такой появляется э, немножко даже еловый, настолько он мощный этот аромат черного перца, что даже э, вот этот еловый появляется, да. Я от него балдею, он лучший. Вот этот лучший перец, который я смог найти. Компотский перец хорош, но он за другие деньги продается, и у него своя есть специфика вкусовая. Поэтому вот я считаю, что наш Прайм в данном моменте лучший в России. <связать> Возможно, скромно. Второй набор призов. Смесь приправ для говядины. Говядину будем э, тушить или мариновать, что вы там, что, что хотите, да? Хоть шашлык из говядины. Как сделать шашлык из говядины, чтобы он был сочным, смотрите на нашем канале, я год назад постил летом, жарил там. А? Для свинины аналогично. Uh, и карри пряная, моя любовь, uh, я ее обожаю, она для курицы, она для всего универсальная Но uh, немногим нравится в карри, поэтому я решил вам все-таки еще показать, да, что она бывает разная карри Вот моя карри, мой рецепт, он очень-очень тонко собранный, попробуйте И третий набор призов, смесь приправ для курицы Классика наша, окорочка шикарная с ней получается, жареная. Смесь приправ для баранины и говядины, гриль, да, ну там что-то тоже пожарить. И смесь 5 перцев, классика, только не как там в магазинах 5 перцев там, где больше всего душистого перца, да, а нормальный, нормальная смесь 5 перцев, где много классных розового перца, шинуса и все остальное. В общем, повторю условия, вы должны поставить лайк этому ролику, Подписаться, не забыть, колокольчик поставить. И прокомментировать. Ну, пожелать друг другу здоровья. Пожелать мне здоровья, моей жене здоровья. Вот, просто какие-то пожелания к Новому году. Собственно, все. И э, эти призы мы будем раздавать методом случайных чисел. Встретимся мы с вами 18 декабря, в субботу, в 11 часов по Москве. Участвуйте. Вот, ребят, хорошо наслаждаться, хорошее, эм, не, не так, еще раз. вот, ребят, вот приятно наслаждаться хорошо сделанной работой. Вот сегодня я наконец доволен рецептурой своих мюнхенских, они, конечно, невозможно кому-то покажутся не классическими, и в интернетах много написано, что в мюнхенских колбасках нужна, конечно, телятина, кто бы когда там видел эту телятину особенно 10 процентов которые которые указаны в, в рецептуре скажем так это вариация на на тему мюнхенской колбаски но это максимально вкусная вариация вот та которую вот мне хочется кушать ну не каждый день но хотя бы через день и я вам ее рекомендую и давайте мы с вами вместе ее попробуем вот она мне тут горяченькая Ай, вот она какая, Ой, какая классная я вчера, значит, что сделал, я часть, прошли сутки с момента изготовления этой колбасы, конечно же, мюрнхенские колбаски должны кушаться, как там по классике, должны употребляться до обеда. Если их утром сделали, то они до обеда должны быть съедены. Почему? Потому что там нет нитрита натрия, и там добавляется свежая зелень, и поэтому колбаски быстро скистают, ну, портятся. Вот, но ну, у нас с вами зелень сухая, и мы сделали все из мороженого сырья, поэтому запас по, по прочности есть. Что я вчера сделал, я часть, а, я просто привкушаю, я знаю, как это вкусно, я часть э, сделал, отварил в воде, в воду добавил уксуса, можно уксус, можно лимонную кислоту, для чего, для того, чтобы истончить оболочку, и чтобы она вас хрупала, Хрупал, да и кусаешь, она взрывается, так вот, да, вот. а вторую часть я, естественно, сварил в духовке, как полагается, для, при 80 градусах, до 70 внутри, для чего, для того, чтобы ну просто ее довести до готовности. Потом я, наверное, раз заморожу, мы вот с Ильей Александровичем домой разберем и будем наслаждаться. Я думаю, что недельки две еще объем позволяет. Вот что делаем? Кусаем или высасываем? Потому что есть некоторые разные варианты. Можно высасывать из из заболочки эти колбаски, можно кусать. Но я на все-таки ушел. Ногу кусил. Обалдеть. Чистится. Как положено, чистится, да? Помните, да? какие-то там немцы говорили, что вот она должна чиститься, но в то же время должна легко разламываться вилкой. Вот она легко разламывается вилкой или руками, да. Кто-то сюда добавляет, ну, рекомендую добавлять еще свиную шкурку вареную. Называют это модным словом. Не, Ребята, не надо ничего добавлять. Свиная шкурка вареная вам даст прикус либера и осального жира, да? ну, вот, старого сала. Ты шкурку варишь, там прилез жира остается, и она ну, неприятно пахнет. Вы сознательно ухудшите свой вкус, вкус вашего изделия. Поэтому не надо никаких шкурок добавлять. Это грязь, это не, не то. Просто воды и жира. Чище по вкусу, чем вода, нет ничего в мире, и чище, чем вкусный нормальный жир из сырья, нет тоже ничего, да? Ты делаешь, используя свои знания, ты делаешь, создаешь вкусный вкусный продукт. Дальше <клёх> мы, мы должны понимать, что вот сейчас это изделие, оно очень дешевое. Почему? Потому что ты взял кило мяса и добавил туда четыреста миллилитров воды. Вода бесплатная, да, ну условно бесплатная, да, соответственно килограмм мяса за 330 рублей превратился в минус 40 процентов, это где-то минус, ну, минус 100 рублей за 230. Вот кило этих мюнхенских колбасочек обалденнейших, упругих, румяных, сочных, взрывающихся, лопающихся вкусом стоит примерно там 230 рублей. Хотите вы такой кушать? мне кажется, каждый это захочет есть. И еще бонус, бонус, бонусом у нас в этом ролике, смотрите, три вида горчицы: горчица да? французская, которая дижонская, которая однородная; горчица дижонская, которая неоднородная, которая грубая, да; и горчица. Совсем не острая, как в Икее. Вот то, что он хочется каждый день кушать, ну-ка. Да, смотрите, какая она. Ну, она чуть гуще, чем она, она за ночь загустела, очень холодная. Вот так вот, вот так хочется. Раз, вот так вот. Рецепт горчицы, смотрите, естественно на нашем канале. Ребят, в общем. Сами все видите, это вкусно, это сочно, это взрывоопасно, так скажем, да? Желаю вам такого же в каждый дом, до встречи, увидимся